Всем привет на моем канале! Сегодня я сделаю обзор на мой краскопульт, которым я покрываю торты с шоколадным велюром. В конце сделаю вставочку нескольких тортов, которые покрыты именно таким способом. Немножко пробегусь по характеристикам. Работает от сети 220-240 вольт. Мощность не знаю, как тут играет, значение не играет, но покажу ближе. Если вас это интересует и как он выглядит вообще. То, что было в комплектации значит это специальная чаша для наполнения тут даже есть разметочка по миллилитрам 300 400 500 600 700 800 максимально она довольно крупная поэтому я брала одноразовый стаканчик вставляла внутрь со смесью которая мне необходима то есть там 50 60 миллилитров это, этого достаточно для покрытия торта трубочка прокладка фиксаторы вот этой вот регулируется направление распыления либо горизонтально либо вертикально вот такая вторая основная часть и сопла здесь их два один побольше второй поменьше вот этот поменьше которым я всегда пользуюсь этот я даже не использовала никогда потому что слишком жирные такие капли ложатся здесь два с половиной миллиметра здесь где-то 18 поэтому я всегда беру поменьше и мне нравится как ложится тогда велюр на то. этот стакан я даже не знаю для чего честно говоря ни разу им не пользовалась и соответственно основная часть и покажу процесс сборки. Собирать я начинаю с больших деталей, они довольно э, тяжело защелкиваются, нужно усилия приложить. Вот. Дальше я вставляю вот этот кружочек прокладку, трубочку. Трубочку здесь можно регулировать, ну как вам удобно, вот этот изгиб очень важен, потому что, допустим, когда вы используете целую колбу, когда вот вы наклоняете, допустим, там, использовать последние капли велюра, она его всего собирает с банки и выдувает. Закручиваю колбу. И сейчас самое главное, вот эти две детальки соединить правильно. Вот так вот до упора. Здесь вот есть специальный раз, вот они соединились. И таким образом вставляю. И закручиваю придерживая, так чтобы у меня вот это горизонтальное направление сохранилось. Почему? Потому что потом будет неудобно регулировать, то есть у вас должно быть допустим по горизонтали направление и сразу по вертикали, а если соскочит, будет вот так наискосок, то есть потом неудобно будет понять вообще как распределяется струя, то есть она будет тоже вот такой под наклоном распыляться на торт, что не очень хорошо. Все, собрала. Здесь есть специальное колесико, плюс-минус. То есть вы регулируете все напор шоколадного велюра. Я обычно на максимум не ставлю, потому что оно такими большими-большими каплями ложится. Поэтому я делаю примерно от минуса, ну так, на одну треть. А вообще там регулируется самостоятельно. Все зависит от того, какую смесь велюра вы сделаете. И при какой температуре тоже. Это очень важно. Все. И путем нажатия, как на пистолете, оттуда выдувается шоколадная смесь. Еще один немаловажный момент. Здесь очень длинный шнур. Что это упрощает работу? Обычно бывают шнуры такие вообще ни о чем. Здесь где-то полтора метра. То есть его можно спокойно по кухне распределить. Ну, это у меня розетка близко. Шумит очень сильно, поэтому не пугайтесь. Когда вот эта деталька располагается горизонтально, шоколадная смесь выдувается вертикально, и наоборот. То есть, когда я вот повернула, в данном случае будет горизонтально воздух. Как разбирается то же самое: сначала от сети, потом нажать на кнопочку. Нужно так сильно. Вот. Вот эту часть ни в коем случае, естественно, мочить нельзя, а это можно спокойно мыть. Разбираете колбу, моете, трубочку, прокладку и вот эту часть тоже обязательно. Как я мою? Ну, с учетом того, что шоколад естественно жирный, его так просто вообще не отмоешь, поэтому я замачиваю, беру миску какую-нибудь, туда наливаю горячей воды со средством, замачиваю, а потом горячей водой проточной все промываю. И сейчас небольшой будет такой обзор в минутку, как я велюрю свои торты. То есть у меня их немного, в принципе, я редко использую краскопульт, но мне очень нравится эффект, он очень классно смотрится. Кому идея видео была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии, какой у вас краскопульт, подходит, не подходит. Может я кого-то натолкнула на мысль, идею приобрести. Будет очень здорово почитать. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, пока-пока!